Приветствую всех из Финляндии. Сегодня я расскажу вам про водорозетки. Во-первых, их можно приобрести у нас в магазине. У нас в магазине вот такого серенького цвета. Но я буду показывать вам на примере вот таких красненьких. Это одно и то же, просто под разными брендами выпускается. И все, ничего больше не меняется. У нас используется система в, частных, в частном домостроении вот именно такая. Это коллекторная система, где идет от каждой точки воды своя, ну, скажем так, своя трубка, все идет через коллектор обязательно. И так как э, здесь очень сильно заморачиваются люди на безопасность, то есть протечки и так далее, то есть много всяких разных систем, э, вот эта гарантированная система, что у вас, ну, грубо говоря, если что-то произойдет, то проблем никаких не будет. Поэтому смотрите, хочу вам показать. Как это все происходит поближе. Одну я разобрал, сейчас буду собирать и показывать вам. Смотрите, корпус он состоит из ну, пластмассовой просто запчасть. Это отверстие для крепежа, чтобы зафиксировать можно было на определенной высоте и там параллели и так далее. Все это можно было выставить. Дальше идет такая втулка, она резиновая выполнена. Здесь внутри стоит насечка, которая позволяет гофре хорошо проходить в эту сторону. И потом уже с усилиями придется ее вытаскивать в обратную сторону. Это сделано для того, чтобы герметизировать этот узел. И вставляется она здесь на резинках есть с двух сторон такие выступы. А в водорозетке есть отверстия. То есть вставляется она простенько. Вот так вот. Как появляются эти выступы в отверстиях, все она зафиксирована. В нее вставляется уже... Защитная гофра. Гофра, как правило, у нас идет... Несколько вариантов бывает. Ну, вот в данном случае здесь полоска просто красная на горячую воду, а на холодную будет просто полоска синяя. Бывает полностью защитная гофра либо красного, либо синего цвета. То есть в зависимости от производителя. Но всегда в Финляндии используют сшитый полиэтилен для таких вещей. Потому что это все проводится где-то... В скрытых местах и так далее. То есть это именно для того, чтобы обезопасить себя. Вот. Выводим трубочку. Проходит. Затем одеваем гайку. Гайка, кольцо. В данном случае выполнено кольцо. Оно разрезанное. Как многоразовое, можно сказать. Служит и здесь внутренняя втулка есть на вот этой части. Это все под 15 диаметр. То есть шитый полиэтилен и так далее. И вот эти все части это под 15 диаметр. Она всегда используется. Затем это фиксируется. Сама по себе, скажем, фитинг кольцо поддвигается Закручивается и прожимается. Протягивается. Вот. Здесь... Вот эта часть, она выполнена специально для вот, э, этой системы как раз-таки. И потом в дальнейшем, просто после затяжки, чуть-чуть подводится, и все, она остается здесь. Дальше фиксируется кольцо. Кольцо имеет уплотнение, и оно выступает. То есть есть вариации, еще можно кольца дозаказывать отдельно у разных компаний, там, увеличенные. Но ну, это в зависимости там, от конструкции или еще от чего-либо от таких вещей. То есть при фиксации, когда фиксируется водорозетка, вот эта пластмассовая часть, она держит хорошо и центрует как раз-таки металлическую ну, латунную вставку, в которую уже там вкручиваться будет смеситель, либо еще что-то, какие-то такие вещи. Вот. В принципе, она готова. В комплекте идут пластиковые временные скажем так заглушки чтобы резьба не там, ничего не попало вовнутрь либо можно было прессовать но на самом деле я прессовки не встречал в данных э, ситуациях чтобы пресс, под пресс ставили не видел потому что здесь все равно идет все через коллектор если будет какая-то вещь что-то потечет или еще что то что, то это все легко заменяемо и без проблем и не протечет ни в каком другом месте. Водорозетки всегда располагаются на высоте таким образом, что если произойдет какая-то протечка внутри этого узла, здесь будет чаще всего есть такие манжеты, они с резиночками, которые идут под гидроизоляцию. Соответственно, одевается манжета, резинкой обжимая это кольцо. И это кольцо, оно примерно, скажем, будет заподлицо с кафелем. Вот эта часть. Здесь просто потом силиконится. Если при необходимости что-то произойдет, можно это будет выкрутить. Есть вот такие специальные ключи для этого. То есть оно вставляется и уже выкручивается пластиковая вот эта часть внутренняя. Соответственно, можно вытянуть и полностью поменять трубку. Если будет какая-то проблема, то есть э, все это безопасно. И также на момент строительства есть такая заглушка, чтобы не ни мусор, ничего туда не попало. Она одевается. Потом уже, скажем, э, плиточник уже снимет ее. После того, как э, нужно будет сделать там, гидроизоляцию, еще что-то, раствор, чтобы ну, там, мусор не попадал и так далее. То есть это для такой системы смотрите что еще в комплекте входит в комплект входит два таких ну, скажем для дистанцирования самих по себе водоразеток. маленькая она используется если нужно будет сделать это какой-то кран скажем в туалете да, раковина и так далее что-то такое вот. она фиксирует она ее держит и здесь есть много отверстий где можно на шурупы зафиксировать отрегулировать по высоте или еще как-либо вот это один вариант и второй вариант и второй вариант это 150 миллиметров тут прям даже написано что 150 по центрам будет это для смесителя душевого для душевых леек. То есть, одевается и все, оно уже находится на расстоянии 150 миллиметров по центрам. Тоже фиксируем. Это работа плотников. Сантехники только вывешивают все, провода, ну, свои трубки проводят и так далее. А плотники уже фиксируют в каркасе сами по себе положение. Просто мы знаем, где, что, чего, как. И высверливаем отверстия, тоже мы вот. Так что вот такие. Эта система надежная. Розетки эти хорошие, отличные. Не знаю, безопаснее, навряд ли что-то есть. И это применяется, скажем, всегда. Вот здесь по-другому не делается. Потому что если будет протечка, она по гофре попадет к коллектору и у коллектора вытечет. А у коллектора рядом будет в непосредственной близости обязательно трап сливной. Поэтому, все это безопасно. Надежность, безопасность, продуманность. Так что можете заходить к нам в интернет-магазин и приобретать данные изделия это очень хорошая и надежная вещь система в целом. Вот. Также я хочу призвать всех подписывайтесь на канал на YouTube, потом в группу в Telegram вступайте и подписывайтесь на Инстаграм. Все ссылочки будут в описании. А на этом хочу попрощаться. Пожелать всем удачи и до новых встреч!